Собрал, значит, по этой схеме регенеративный приемник Ванюша. Данный радиоприемник способен принимать амплитудную, так и SSB-модуляцию, в которой работают радиолюбители. Вот это его высокочастотная часть. Вот это усилитель низкой частоты. Но эта схема не самая удачная, так как транзисторы используются обратной проводимости. В моем случае к 3102 вот что сказывается конечно влияние рук на колебательный контур который сидит на плюсе вот эта схема более удачная кем-то уже доработанная вот И здесь используются транзисторы уже прямой проводимости это дает нам возможность посадить колебательный контур на землю что конечно окажут положительное влияние то есть уже влияние рук будет минимальным на колебательный контур вот сам колебательный контур примитивный конденсатор переменной емкости и катушка ну обычно один из витков и катушка связи которая подключается к заземлению и к антенному полотну антенна внешняя. собрал по этой схеме так как она более простая. Вот сам приемник. Вот усилитель низкой частоты, такой самопальный, специально для тестов мой. Колебательный контур у меня не такой примитивный, как в схеме, а навороченный. В плане, что имеется катушка почти до 40 витков, 39, и галетником переключаются отводы. От каждого пронумерованного витка имеется основной кпе для грубой настройки и кпе точной настройки вот в принципе все для приема средних волн сейчас короткие волны днем тем более в городе там ничего не поймаешь необходимо полотно антенны через конденсатор но ну, я взял 300 пикофарад Подключить в начало катушки в контур. Вот в это место. Так включаем. Сейчас у нас средневолновый диапазон. Один цветков. Там, кроме востока России, ничего нету. Вот восток России, видите, маловато 29 витков. Включаем 39. Опа. Это резистор регенерации. Видите, числительность подходит к генерации. И здесь уже на крайнем положении потенциометра регенератор превращается в генератор. Это режим АМ. Для приема режима SSB увеличиваем регенерацию. И где-то в этом месте у нас должно приниматься SSB. Ну, SSB сейчас не поймаешь. Вот режим АМ.